нас стал долгожданный момент сейчас никита будет ловить двухметровые молнии от больших трансформаторов тесла которые вырабатывают 2 миллиона вольт высокочастотного переменного напряжения поэтому чтобы выжить и не обуглиться никита одевает металлический костюм Итак, это вы сами а <смех> <смех> Металлические звенья от молнии сильно нагреваются. Поэтому под низ нужно пододеть много одежды и перчаток. А, Согласно теории Фарадея, опасный ток потечет по кольчуге и не заденет человека. <смех> Если мне в шею... <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Просто приляжешь и отдохни. <смех> После удара в шею ты не сможешь виниться. А как долго я не смогу шевелиться? А, пока мы тебя не поднимем. Потому что когда лежишь ударенный, ты не понимаешь, что происходит. У тебя даже ни одной мысли в голове не будет. Честно сказать, я волнуюсь этой шапке нос не высовываю видишь ты можешь такого делать нельзя категорически я не хочу вот эту я не хочу вот эту да ладно расслабься ники не может лучше сначала ту потом вот эту да безопасно все так кто из вас отвечает за меня за мою жизнь ну наверно александр я бы на самом деле волос пригладил ну ладно все что надо отгореть горит носик было лишнее так ну что ничего не забыть давай никита запускай на максимум пошло Блин, все, все равно так жутко, когда возле тебя молнии фигарят. И прям очково так, очень очень очково. Очень громкий звук? Звук не очень громкий, я сверла в ухе не слышал. Когда смотрел, молния прям вот сюда вот фигарила, мне страшно было, да. Я чувствую себя рыцарем-супергероем. По-другому объяснить не могу. Я, конечно, уже пускал молнии из пальцев, но не такие. И тут Никита решил залезть верхом на трансформатор. И оседлать молнию. Чтобы вы знали, я очень Очень-очень. Поступи. Она немножко шатается, так что не переживай. Это нормально. А палку деревянную ему. Да я так хочу. Ну дай ему шест, что ли? Все, включай. Тихонько. Максим. Если я здесь упаду, кто сразу выключит. Катушки просто дальше работать не будет. Она в резонанс настроена. Да. Нормально. Да, отлично. <свят> Ребят, хочу порекомендовать установить приложение Appcent и зарабатывать скачивая игры, выполняя несложные задания. Деньги легко вывести на телефон в или киви. Скачивай прямо сейчас, введи промокод КРИОСАН и получи бонус. Ссылка в описании. Ну а под конец мы решили <свят> кое-что взорвать. Шарик немножко пропускает. Так не надо, потому что под глаза точно попадет. <свят> <свят> Да. Сам увидел был, когда ты ногу поднял, с нее вообще конкретно молния. Еще... <связь> ногу да поднял, и ты чуть не сжег ботинок, кстати, привет. И вокруг повредил, по-моему, в этот момент, да? О -о -о -о -о -о. О Хочу поблагодарить центр тесла холл за предоставленное оборудование. В скором времени мы планируем покорить настоящую грозовую молнию, запустив тонкую проволоку в тучу и покажем ее разрушительную силу, направив подопытные предметы. Подпишись, чтобы увидеть первую.